Это аудитория. В эту пятницу у нас пройдет номерной турнир Белатер 281. Ну, хочу рассмотреть главный бой турнира. А, пройдет на последней весовой категории за временный титул чемпиона организации между Майклом Пейджем и Логаном Сторли. Ну, Майкл Веном Пейдж это 35-летний боец из Англии. Провел он в профессионалах 21 бой, 20 из которых а, одержал победы. Одно поражение потерпел он от Дагласа Лимы в полуфинале Гран-при Беллаттера в полусредневесовой. таки предтитульный поединок. Ну, в этом поединке Лима в своем стиле лоу-киком выбил из-под пейджа землю, но кутировал того при попытке подняться. Но в оправдании Майкла можно сказать, что в крайней встрече он закрыл это поражение, выиграв Лиму, который находился уже на спаде карьеры. Ну и бой, правда, получился тоже довольно-таки спорный. Выиграл он раздельным решением, судей. Ну, ладно, выиграл и выиграл. Ну, Пейдж это довольно-таки яркий, медийный, хайповый боец с достаточно большой аудиторией болельщиков. Ну, тут только вопрос в настрое этих болельщиков. Там больше болельщиков, которые хотят видеть, как его нокаутируют Наконец-таки, так серьезно а о него победу. Поэтому, в принципе, и смотрит этот бой. Ну, есть, конечно, и поклонники творчества Пейджа, не буду тут спорить. Ну, у Майкла довольно-таки неординарный стиль ведения боя, постоянно двигается, такой в своеобразной манере раздергивает, и путает противника, работает резкими, неожиданными наскоками с дальней дистанции. Ну, это в какой-то мере приносит свои плоды. Ну, и, конечно, кроме индивидуального стиля, помогает в этом ему и еще и судьи, которые при окончании поединка чуть-чуть принимают решение в сторону Ленома. Ну, еще весомым плюсом этого бойца является его кардио, которое, ну, в принципе, позволяет ему прыгать по октагону на протяжении всего боя. Ну, по поводу позиции есть, есть, конечно, вопросы. В основном это были малоизвестные бойцы, которые помогали ему двигаться вверх по лестнице. Было в списке два достаточно неплохих имени, это Пол Делли и, как я уже говорил, Даглас Лима, по боям с которыми есть тоже большие вопросы. Логан Сторли, его соперник, 29-летний боец из США, провел в профессионалах 14 боев, из которых одержал в 13 победу, потерпел поражение одно-единственное в карьере, какие Майкл Пейдж, правда, от нынешнего чемпиона билаторов по среднем весе Ярослава Амосова. Там тоже довольно-таки спорное решение, но не суть. Это разносторонний базовый борец, ну разносторонний боец и базовый борец. Неплохо он также в стойке, может сильно ударить, но все-таки основной упор бояк делает на борьбу. Ну, у Логана оппозиция... Я бы сказал, что будет посерьезнее, чем у Пейджи, и победа его в боях, скажем так, более заслуженная, чем у Венома. Ну, что сказать по этим бойцам в итоге? Ну, в антропометрии по всем фронтам, конечно, выигрывает тут Майкл. Он выше на 16 см, размерах рук у него больше почти на 20 см, что с его техникой ведения боя является довольно-таки значимыми показателями. Логан будет, конечно, покоренасте и поздоровее Пейджа, что будет играть а, немаловажную роль в борьбе. Есть, конечно, вопросы по кардио. Тут все-таки у Пейджа будет получше. Не надо особо много кислорода, чтобы тягать эти кости по рингу. Но все-таки в, ну, ну, да, в первой половине боя у Логана есть, наверное, больше шансов. Потому что он сможет переводить долговязого Венома, но тут вопрос, сможет ли он его вымотать там, внизу, ко второй половине боя. Которое, я считаю, все-таки все Майкл как-то вероятнее будет смотреться получше, чем, чем Логан. Есть неплохие шансы в ударке у Пейджа подловить стороны, не факшен окутирует, но заработать себе очки точно. КФ на победу стороны в этом матче 1.4, что достаточно неинтересно. А вот на победу Пейджа 3.2, что довольно-таки неплохо и вполне можно рискнуть. Ну, в первую очередь из-за того, что если бой дойдет до решения, даже несмотря на то, что в течение поединка будет небольшой перевес в сторону Стороны, ну то есть, ну если будет небольшой перевес в сторону, стороны, вероятнее всего дадут победу Майку. То есть, не то, что вероятнее всего, скорее всего дадут победу Майку. Я, в принципе, первый раз в мою вижу бойца, в сторону которого так часто играют судьи. Бывает единичные случаи, когда промоушен двигает хайповых бойцов, но чтобы настолько это первый раз на моей памяти. Да, конечно, Белатур это не UC, звезд там не так много, но это очередной раз показывает, что ММА относится больше к шоу, чем к спорту. Ну, во-вторых, турнир будет проводиться в Англии. Это опять же сыграет на стороне англичанина Майкла Пейджа. Честно, я бы рекомендовал стороны выигрывать все-таки бой досрочно. Потому что дади бой до решения, вероятно, всего победу отдадут Пейджу. Ну, я думаю, он это понимает. Поэтому можно попробовать притопить за досрочку от стороны с коэффициентом 3. Ну, конечно, посмотрим. Ну, вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выложу... Ближе к турниру варианты ставок на другие, возможно, бои турнира, ну, скорее всего, выложу, если будет время. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. Также подписывайтесь на YouTube канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты, все такие. Все, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь еще раз на канал. До следующего видео. Пока!